Как подать обращение в суд через электронные сервисы? Что для этого необходимо? Какие требования предъявляются к направляемым документам? Как осуществлять контроль за движением дела в суде? В свете мер по сдерживанию распространения нового коронавируса, многих интересуют ответы на такие вопросы. В первую очередь это связано с государственным ограничением общения между людьми. На озвученные вопросы я отвечу в настоящем видео. Если же интересна общая ситуация в стране и мире,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 как в личном общении, так и в будущих видео. Все контакты в описании. Ссылка на текстовый вариант содержания данного ролика также в описании к видео. В статье имеются ссылки на электронные сервисы и нормативные акты. Возможность подачи документов в суды общей юрисдикции и арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде появилась 1 января 2017 года. С указанной даты вступил в силу федеральный закон 23 июня 2016 года, номер 220 ФЗ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти. Этим законом внесены соответствующие нормы во все существующие процессуальные кодексы. До настоящего времени данная форма обращения в суд была не особо востребована. Однако с фактическим введением карантина тема о правилах обращения в суд через электронные сервисы стало более чем актуально. В соответствии с законом, граждане могут подавать обращения, как исковые заявления, ходатайства, жалобы и другие документы в виде электронных документов или скан-копий. Для направления электронных документов, например созданных в текстовом редакторе Word, необходима усиленная и квалифицированная электронная подпись. Получение ее достаточно сложно, требует оплаты и времени. Не думаю, что среди зрителей этого видео будут владельцы усиленной квалифицированной электронной подписи. Поэтому оставим этот способ специалиста. Если же я не прав и интерес по этой теме существует, пишите в комментариях. Другой вариант обращения в суд – это направление электронных образов, то есть сканированных изображений документов со всеми необходимыми реквизитами. Конечно, в первую очередь это подписи заявителя, а также различные печати, штампы и так далее. Электронный образ, сканкопию копию создают путем сканирования бумажной версии документа. В большинстве случаев для такого обращения достаточно быть зарегистрированным на портале государственных услуг Российской Федерации. Регистрация необходима для подтверждения личности в соответствующих информационных системах. В качестве ключа простой электронной подписи в этих целях используется учетная запись физического лица ЕСИА – Единая система идентификации. Причем учетная запись может быть следующих видов. Упрощенной. Достаточно указать фамилию, имя, отчество, электронную почту или номер мобильного телефона. Стандартной. Потребуется фамилия, имя, отчество, электронная почта или номер мобильного телефона, номер СНИЛС и данные документа удостоверяющего личность. Ну и, наконец, подтвержденной. Потребуется подтверждение личности, которую можно подтвердить МФЦ. Там предоставят логин и пароль для входа в систему. Проверка вида учетной записи доступна в личном кабинете на сайте Госуслуг. При этом необходимо знать, что законодательно закреплены случаи, когда электронные образы документов подлежат обязательному заверению, усиленной квалифицированной электронной подписью. В ее отсутствии следующие обращения будут доставлены без рассмотрения, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом. Это заявление об обеспечении иска, исковое заявление, содержащее ходатайство об обеспечении иска. Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом. Заявление об обеспечении доказательств. Заявление об обеспечении иска. Заявление об обеспечении имущественных интересов. Заявление об обеспечении исполнения судебного акта. Ходатайство о приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного самоуправления, и нового органа, должностного лица ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, исковое заявление, заявление, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, содержащая ходатайство о принятии обеспечительных мер. В соответствии с кодексом об административном судопроизводстве это заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску, административное исковое заявление, содержащее ходатайство о применении мер предварительной защиты по административному иску. Кроме того, в рамках уголовного судопроизводства все обращения в суд подлежат заверению усиленной квалифицированной электронной подписью. Порядок подачи документов в электронном виде в зависимости от вида судопроизводства фактически отличается лишь используемыми электронными сервисами. В случае обращения в Верховный суд Российской Федерации обращение направляется через сайт суда. При обращении в суды общей юрисдикции документы подаются на интернет-портале Газправосудия. При обращении в арбитражный суд Российской Федерации используется сервис «Мой арбитр». Требования к электронному образу скан копии едины для любых обращений. Это сканирование бумажного документа выполняется в масштабе один к одному в черно-белом или сером цвете, качество 200-300 точек на дюйм, обеспечивающим сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, как графическая подпись лица, печати, угловые штампы, бланка при наличии. Второе. Сканирование в режиме полной цветопередачи выполняется при наличии в документе цветных графических изображений, либо цветного текста, когда это имеет значение для рассмотрения дела. Третье. Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF с возможностью копирования печати текста. Четвертое. Файл электронного образа документа не должен содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные в сценарии на любых языках программирования. Пятое. наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе например доверенность 34 на одном листе pdf размер файла не должен превышать 30 мегабайт порядок подачи обращений в электронном виде верховный суд российской федерации регламентирован приказом председателя верховного суда российской федерации 29 ноября 2016 года номер 46 ТРП. Документы в электронном виде подают через раздел «Подача документов» в личном кабинете сайта Верховного Суда Российской Федерации. Доступ в личный кабинет осуществляется путем авторизации на портале Госуслуг. Естественно, из личного кабинета вы сможете ознакомиться с правилами обращения в суд в электронной форме, обратиться в техническую поддержку и посмотреть личные данные. После доступа в личный кабинет вам станут доступны разделы «Рабочий стол», «Подача документов», Копии судебных актов, уведомления, госпошлина, электронная справочная. На вкладке Рабочий стол отображается информация о поданных процессуальных обращениях, заявках, подписках на дела и жалобы, ссылки на судебные акты и уведомления. На вкладке Подача документов вы можете подать новый документ, посмотреть черновики, подготовленные к направлению документов, посмотреть направленные документы и их движения. На странице Копии судебных актов можно подать заявку на получение копии судебного акта и отслеживать ее движение. На странице уведомления приведены все сообщения в ваш адрес. Также возможно подписаться на делай жалобы в производстве Верховного Суда Российской Федерации. На вкладке «Госпошлина» представлена возможность рассчитать государственную пошлину, оплатить ее и посмотреть историю платежей. Порядок направления обращений в электронном виде в суды общей юрисдикции мировым суде регламентированы приказами судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года номер 251 и от 11 сентября 2017 года номер 168. Документы в электронном виде также подают через личный кабинет, доступ в который осуществляется через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта на интернет-портале «Газправосудие». После перехода вам будут доступны вкладки Обращения, «Дела и справочная информация». Для подачи документов необходимо перейти по ссылке «Новое обращение», авторизоваться и заполнить специальную форму, в которой необходимо выбрать вид судопроизводства – уголовное, это гражданское или административное, указать личные данные, фамилия, имя, отчество, дата и месторождение, реквизиты документа, удостоверяющего личность, телефон, электронная почта и другие. Выбрать вид обращения, например, административное исковое заявление, Прикрепить направляемые документы. После заполнения указанной формы в системе сохраняется черновик обращения, который после окончательной проверки может быть направлен заявителем в соответствующий суд. В течение непродолжительного времени система проверяет соблюдение требований при оформлении обращения. При благоприятном результате проверки пользователь получит уведомление о поступлении документов в систему. Затем система направляет документы в суд. Работники суда проверят документы на предмет соответствия формальным требованиям. Адресованы ли они суду, доступны ли для прочтения, оформлены ли в соответствии с порядком. После проверки работники суда отправят пользователю систему уведомления об их получении, либо уведомления о признании документов, не поступившими в суд. В разделе «Обращения» интернет-портала «Газправосудие» можно отслеживать движение обращения, скачать квитанцию о направлении обращения и направленные документы. Порядок подачи документов в электронном виде в арбитражные суды Российской Федерации установлен приказом судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 28 декабря 2016 года, номер 252. Судопроизводство в арбитражных судах предполагает подачу электронных документов через личный кабинет в системе «Мой Арбитр. После входа в личный кабинет нужно выбрать вид обращения, например, иск или заявление в разделе «Заявление» и «Жалобы». Указать наименование арбитражного суда, в который подается заявление, и выбрать суд из предложенного перечня. Затем устанавливают процессуальное положение «Истец», «Ответчик» и заполняет предложенную системой форму, в которой проставляют наименование организации или фамилию, имя, отчество, физлица, адрес его места работы, регистрации по месту жительства или местонахождения, категории организации, ИНН, ОГРН, адрес и так далее. Далее прикрепляют отсканированный документ. Сначала заявление, ходатайство или жалобу, а затем приложение при их наличии. В конце процедуры нажимают кнопку «Отправить». После отправки документов пользователь получит в личном кабинете и на указанный при регистрации адрес электронной почты уведомление об их поступлении в информационную систему, содержащую дату и время поступления. Его можно использовать как подтверждение соблюдения процессуальных сроков. Так же, как и в предыдущем случае, работники суда после проверки отправят уведомление о получении обращения, либо уведомление о том, что документы не могут быть признаны поступившими в суд. При этом установлен открытый перечень причин, по которому документы не могут считаться поступившими в суд. Также необходимо отметить, что суд вправе предложить заявителю представить оригиналы поданных документов, в том числе направленных в качестве доказательств. В завершении отмечу. В ходе оформления электронного обращения в суд могут возникнуть вопросы. Ответы на них даже у специалиста могут занять значительное время. Если же человек не обладает соответствующими знаниями в области права, то и может быть принято неправильное решение. Это повлечет отказ в приеме документов, возможное истечение процессуальных сроков и другие неприятности. Поэтому рекомендую обращаться к специалистам. Мы сможем правильно оформить обращение,